Тебя спрашивают, когда вторая книга будет? Хуй знает. Походу ему сейчас не так. Семь часов или сколько? Ты Хорошо. писал в 6. 6. Да? В 6? 6? Ну ты писал в 6. 6, да, 6. Я не помню, сколько я писал. Ей-ей-ей! Yeah, yeah, yeah! Пришел на тренировку к другу. Друг у меня воспитывает э, бойцов ММА. Зовут его Роберт Воробьев. Ребята, я беру, короче, сейчас какалку и кто... Будет смотреть в пол, буду петь в Сегодня еще борются. Со следующей недели мы уже начинаем все подключать. Просто я решил им сделать типа неделю борьбы, чтобы чуть-чуть навык усилить, потому что как бы, без борьбы вам и делать нечего. Ребята не умеют падать, не знают основные движения. Немножко сейчас наловчаться и уже будем по серьезному работать хочу уже э, провести там свои первые спарринги среди ребят как бы, новички в основном занимаются но уже типа есть ребята которые показали успешные успешные выступления на соревнованиях он Влад который занимался в черной он в черных борцовках асир занимался у меня буквально два-три месяца решил проверить себя на соревнованиях знаешь я там по себе судил типа мол, первые соревнования это может еще страх, волнение, думал, ничего не покажет. Ну, блин, ну на первых соревнованиях так успешно чувака блин, выиграл, э, досрочно победил. И потом вот была область, уже даже чуть-чуть по посерьезнее были соперники. Влад решил опять попробовать себя и выиграл первое место. Сейчас вот готовимся, ну, 25 -го числа будет турнир, иду на во Львой. Вот я хочу повести ребят, тоже их проверить, там, в принципе, по новичкам... Было бы очень круто подсмопом катать и думаю, что по-любому большинство займет призовые моста. Уверен. Тренируемся здесь. Раньше типа зал был поделен на два, здесь тренировались на правой стороне э, джитсеры, Жека Чютюн тренер такой, по бразильскому джу-джитсу, он тренировал свою группу, но решил ее распустить, так как немного людей стало к нему ходить, и нам было очень тесно, потому что здесь вот 20, ну как видишь, сегодня много людей, там ребят по 20, по 25, то бывало и по 30 человек приходило, и нам было очень тесно. Сейчас. В принципе, зал весь в нашем распоряжении, и уже можем полноценно тренироваться. Заходить на Кимура Свит здесь, смотрите, есть у нас небольшой шанс и небольшой промежуток. Что мы здесь делаем? Мы, не, мы на, на, наши носочки всегда заряжены, ребят. Давайте так не будете сидеть хорошо? Запомните. Вот наши носочки заряжены. Только он берет нашу, только он берет нашу ручку, да? Мы отсюда чик. И заходим за Берем наш seatbelt пояс безопасности и вытягиваем Юру на себя. Здесь я люблю забирать руку. Сразу чик. Там Ребята постарше занимаются еще э, с, с, основ, ну, с основной группой э, на старом корпусе НКИ. Наш старший тренер Олег Шевченко проводит тренировки. Вот сегодня, собственно, были вот мы с с Юрчиком, мы с Давидом пришли только после спарринга. Ребята он, не поленились, переоделись в рожгарды и давай помогать мне, юзать, потому что людей много, я на всех не успеваю. Так как я взял ребята, знаешь, и молодые есть ребята, новички, которые абсолютно ничем никогда не занимались, они даже, наверное, не отжимались ни разу в жизни, они вот решили, вот решили именно заниматься и Есть такие, которые вообще сегодня первый раз, да? вообще. Или сегодня первый раз никого нет? Ну, первый нет, нет. Первый день уже есть. Баринёк, да. красных футболки, Давида, знаком, шел первый раз потренироваться. А вот ребята есть, которые второй раз пришли там, Валера и так далее. Много новичков, знаешь. И есть ребята, которые там уже опытные, которые даже по профессионалам выступали. Но все равно вот, вот этот вот. Этот. Да? да, вот есть. Один из них. Время, ребят. Так что попейте водички, сейчас будем начинать бороться так, знаешь, хочется дать какую-то более интересную технику пацанам, которой я сам там работаю сейчас, пытаюсь, и новичкам, ну, я немножко упрощаю задачу, то есть, пытаюсь новичкам дать одно, а ребятам постарше чуть-чуть усложняю, там даю различные цепочки. В принципе, стараюсь, стараюсь вот, с ними приходить на тренировку и заниматься вместе с ними, предыдущие два раза я, я занимался вместе с ребятами. Мы так очень круто поборолись вообще, я был в восторге. Вопросов нет, вопросов нет. На первый, второй, третий разбились? лет. Второй, второй, второй, второй, третий, второй, третий, первый, второй. Мои тренировочки, сегодня у нас день борьбы. Итак, мы начинаем. Жека, братишка, как дела? Борода, овации. У -у -у -у -у -у. Подписывайтесь на его канал в Ютубе. Обязательно, ребят. Да? Я подключился и очень для себя узнал много интересных вещей. И хочу, блин, Поехать в Одессу и поптыкать, блин, по, по всем местам. Там по пойти по его пятам, короче есть особое правило. Роберт вешать сейчас с тремя татуировками нельзя приходить. Или в робой не принимать. У меня набор Если у вас менее Я. еще о. О, о. О, Теплая и дружеская атмосфера у меня. Ребята там знаешь, знаешь, там с разных субкультур и вообще, ну, типа, даже не многие с другом, но все равно. Тут мы трешек э, все, все, все э, дружат между собой, все друг другу помогают. Вот. Это мне нравится. И я, знаешь, не прививал это. Это как как-то у них само так вышло. Это здорово. Ну, ну, у тебя давай. уже вот эта вот группа, она набрана или тебе могут приходить еще какие-то ребята? Я, в принципе, ну, какие в общем, ну, в ну, вообще, типа, тут, в принципе, да, это уже моя группа. Вот. Вот. Есть, группа набрана, уже никого ты не берешь, если вдруг, не, вдруг не, не, кто-то... Не-не-не, беру, беру, беру, беру, беру, конечно, у меня, то есть... У меня есть, девочка есть знакомая, которая хочет... Я знаю, мне Таня писала, я ей сказал, пусть она мне напишет, но она мне еще не написала. Ну, вот, в принципе, может, посмотрит видосик, ей понравится и придет, будет тренироваться с нами. Пойдешь заниматься ММА? Да, я пойду заниматься. Yeah, yeah, yeah! Вы уже обратили внимание, что в своих влогах я стараюсь знакомить вас с интересными людьми, которые что-то делают, не просто лежат и занимаются какой-то Вот И сегодня я познакомлю вас с одним человеком, который основал интересную сеть барбершопов. А, идет крутой влог. Что мне первое время было очень странно и страшно в страховых центрах, когда люди на тебя смотрят. Ты идешь с камерой, а на тебя палят люди, и такие, и ты, и ты идешь, что ты говоришь, смотришь на них, разбиваешься смысл и все. Для меня типа весь мир затекает. Полностью, даешь, типа Я просто иду, то есть вот прям просто как по ручейку, типа, знаешь. И просто я. Вижу типа, аудиторию людей, которые меня смотрят. Как будто вот я общаюсь с ними. Я ему скажу, как будто психолог сидит, не полмер так слушает тебя. Вот, вот я это представляю, У меня вот полостика. Да, включаться. Николаев, представь, поставь как. Идешь у тебя вообще все с вами тебе. Это дикий аудитория аудитория вообще. Николаев. Ребят, Ребята, это Дима Верховецкий. Всем привет. Он... Приехал в Николаев. Сам он, кстати, из Николаев да. человек, который мне лично интересен, как человек, который сечет в барбер-культуре, который основал классную сеть барбершопов шопов вот Дима, популярный блогер. Ну, не то ну, что там. меня не Ин там. Интересный блогер. Я покажу вам в описании ролика, ссылку на канал, если вы не видели. Обязательно посмотрите, я вот смотрю с удовольствием и вам рекомендую. Попал под селфи. Походу, это еще не все. Здравствуйте. В шоке Николаевцу показывает Николаев. Вот Видишь, мастер на шоколада. Видишь, Сидишь, пьешь кофе, у тебя получается. Это уже жирнейшее место. Видно, это Почта была здесь. Тут я не знаю, почему никто не догадался, что-то сделать. А зимой помещение. Здесь ставили рождественскую яму. Получается, вот по этим галеям полностью. И получалось, что людям было реально, так сказать, гулять. У барбершопов крутится... Верпо. Вот. А ты, получается, сделаешь свою, зеленую? Да. да уже... Чтобы у тебя была сделал... трендовая, да? А? Везде уже почти переделал. Много штук мы внедряем в типа, фризеры максимально, чтобы они были именно аутентичные, то есть правильные. И не важно, что там кто-то другой подумал. Главное, чтобы нам классно ну, было. Чтобы... Мы... вы сами знаете. Да, чувствовали. Mm -hmm. То есть оно имеет свой дух, свою энергетику, знаешь. Поэтому как то так. И э, сам символ вот этот барберку, он символизирует э, вот красный, белый, синий. Поэтому, mm -hmm. что вот, символизирует белый? Чистоту. Uh -huh. Синий, как ты думаешь? Верный потому что делали кровопускание. А, красный. А, синяя. Си си а красный кровь, потому что много голове с кровью постоянно. Накровавливанные <связываем> а вот, а бинты, типа. Потому что могли побрить, где-то порезать, короче, а могли ампутировать ногу, вырвать зуб, <связываем> короче, и что-то еще. А, да, да, да, да. То есть это было место одной из самых стерильных типа, <связываем> где дарбер, он мог быть типа минимальной ми ми операционной задачи выполнен. Кирург, получается. Да, но, да, но... Да. но очень попсово сейчас каждый гом на барбешоп вешает себе типа красно-бело-синий этот барберку. Э, многие вообще думают, что это триколор. Э, хотя типа это флаг Франции, если так рассуждать, потому что триколор красный синий вместе, а не отдельно. А у вас зеленый же Да. Зеленый это фризер, это цвет, который э, самый благоприятный для человеческого глаза. То есть это цвет расслабления, это цвет комфорта, цвет уюта, цвет начало жизни э, и белая чистота, стерильность то есть и что-то такое. Типа. Yeah, yeah, yeah! Во фрезере никто не ожидал, наверное, такой, такой компании, с которой мы будем сюда. Дима не ждал ничего. Уже, уже не час. Куча народа, и он им так истрижет в своем понимании. Сумир, иди, иди, сюда. Я здесь. А так я пришел смотрю, что пацаны реально... Выглядят круче, чем... Они, они спалили а, где-то. А, а, тебя спалил не... один пассажир, может, здесь нету, он меня на улице остановил. С утра здесь сидят? на улице остановил меня, он стояли Спросил, я он А он что я только фотографировался на Я с вашей кружки пью. А значит, малый это ты можешь просматривать и редактировать дальше свое видео, и очень много возможностей у этой программы, я очень рад. Я до этого монтировал до премьер, и это сложная программа и очень жесткая. Задово идем в Маке покупали. Я вам виниловые проигрыватель поставлю тоже. Так у нашей бабушки же есть и проигрыватель, и вот этот вот. Усилитель. да и усилители и все это есть только поехать на Намазы забрать. А он работает? Как? Все работает, все работает. Зачем да, покупать? Да, пластинок вам привезут. И да. Так и а там еще какие-то пластинки у нее, кстати. А есть, у нее там есть. мало погодчего? Да. Нет. Я что не знаю, я эти пластинки а, сам. А ты видел? Я как-то за Интерсити бежал, ребята. Вот разгоняется настолько быстро, что там не за что даже зацепиться, знаешь? Кипаю. Гулял за что зацепиться, я бы за него зацепился до следующей станции бы висел а этот ресторан у тебя рядом? Да. Я вот паспорт вчера потерял, чувак мне его принес. Вот этот? Вот этот? Да. Вот твой седьмой. Прямо рядом с а рестораном. 15? Все? Да. Что либо мир. Все. Давай, сегодня сегодня спасибо тебе огромное. Спасибо. Да. Хорошей дороги. Спасибо. Самооборона без оружия, да? Нет, но у нас другая. <с> Что, туда вставу? Самооборона поставили. с оружием.